Ай да Шульцяра. О, Володя, здорово. Володя, здорово. Да, план, да прийти. А что у нас случилось? Столько народа, для наших сегодня. Володь, здесь только Шульц тебе может уступить. Не, парни, доиграйте, да я ж не портил. Как у тебя дела Все отлично. Как самочувствие? Шуль что кольт нормально ты ч ⁇ сюда катай катай, катай. играй что-то катай катай серел что-то я пойду в рандом поводу не чувствую что ради бога я просто Конечно, позовем володи заходи заходи заходи заходи заходи заходи заходи заходи заходи заходи Да ладно! Да ладно! Катай-катай! Как тут воин себя ведет, старый? Куда ваун. ты собрался? Заходи! Заходи! Заходи! Не-не-не, воин, катайте-катайте! Не щудите его, ребят! Ё-моё, Да, Здороваться! Давайте, парни, блядь, катайте! Ну, собрались уже катайте, шел, блядь! Всё, я в раунде, блядь! Давайте, удачи! Давай, вот Володь! Володь. А опять ли ещё? Вот ты, Макс, Да. Ты прививку поставил, нет? Да. Ну и как ты сейчас чувствуешь? Что никаких изменений? Да вот именно, блядь, нет Пам... Михаил, ничего такого. А Макс, Макс, да? Макс, у меня Ладно, уже у меня жены был ковид. Вот сдала на антитела, у них были там, сколько показало, пятнашку. И то привелась. Я за, другой, я за другой спрашиваю. Да не ссы ты, Макс, не ссы колодца, блядь. Ладно, давайте, парни, удачи. Давай, Лодя. Макс, после того, как ты борел, блядь, тебе точно надо. Я, я болел, у меня я сдавал анализы, у меня 68 остаток. Там сколько надо подождать, полгода или сколько, я не, не помню. Там якобы через полгода должно быть по нулям, или меньше семи, тогда ставят прививку. А у меня 60, 60, 42 умножить на коэффициент 68. Киборг. Да заразный он. И Макс просто тяжело болел, ему обязательно надо. Да это я знаю. Мужик да. тяжело болел. Я сегодня Серега и то Я сейчас собираю все справки, чтобы не делать, Что у меня будет 27 седьмого комиссия по медотводу. А, ну ну. Так, что делаем? А, ну, что делаем? Мы играем здесь как всегда. Вот с, с этой стороны. Серёга, я, я через центр пробегусь вон, Нерачок, да, да. и стреми просто пульку, сейчас стоишь, вдруг падёшь. Техника очень тяжелая, нам тяжело будет их. Эх, Диман. Да? Не он теперь связался, да? Бери. Бля, ну что это криво, ладно? Слабки, не прикроешь ли меня. Он да рядом ты... стоит, Да ладно уж не первый раз, бля. Да не очкуй ты! ха ха Славик! Первый раз, что ли? Я тысячу раз так делал. Ага. Нету их по центру, они либо в гору, либо. Либо банан, да? Черный. Да. Либо в дефи. Ага, вон их сколько. А у меня чё, рту отняли, что ли? Дожили, блядь. <свят> а, ага, точно. Серёга, карта у тебя. А, да? Ничего. Уж не, не надо той стороны идти. Мы там на открытой местности, им-то есть здесь. Нет, ну -не, идти уже не надо. Блин! Чувак, хорош он. мне в жопу пострелять, ещ голдой, блядь. зачем ты поехал-то в этот момент? Справа Арту можно кинули. Артуз кинули. Леон диск. Уходи, Дим! Я уйду! Походи, блин, Серега. Каркуш, блин. я приеду и привезу тебе, блин, игрушку Каркуши, блин, буду проезжать специально куплю Каркушу. Да я пророк. Центр заходит. Не Ух ты, Поличку ему. Эх ты блять. Ну нахуй, блядь. Так, блядь. Давай, заезжаем забрать. 44, пройди чуть вот сюда, пройди. Они шотные, блять, а я как на ладони. Нормально идем сейчас. Подожди секунду. А, нам все равно. Дави его, хру... Ром, дави его. Выдавливаем глаза. Красота, просто красота Может быть, может быть я Сказал, больше не проиграем А давай посмотрим, как Сережка справится с Бураской А вот давай посмотрим Не надо, надо выигрывать, не, не надо ничего смотреть Да я хотел посмотреть на товарища